Но вообще предназначение очень был для меня волнующий вопрос. Почему? Наверное, он связан был со смыслом жизни. То есть я хотела понять, в чем смысл моей жизни, что мне делать, куда мне, как мне реализовываться, как мне проявляться, что для этого нужно сделать. Этот курс а, в свое время на меня оказал очень большое влияние. Да. Знаете, мне всегда было интересно, а, как Анатолий Александрович говорил о жизнедеятельности, что... Не жизнь отдельно, работа отдельно, а что это единый процесс. Вот у меня, например, в голове это никак не могла я соединить. А сейчас я понимаю, я реально так живу. У меня не отдельно жизнь отдельно, а деятельность отдельно. У меня все вместе. И это... Очень радостный процесс, друзья. И вот почему я стала куратором, опять-таки, да, отвечая на вопрос, потому что я бы очень хотела, чтобы люди тоже получили вот такой классный результат. Прям помню, с, каким я, с какой радостью я открывала каждое задание и проделывала его, и результаты, которые я получала… То есть понимание, да, которое ко мне приходило, оно, конечно, я думаю, что, знаете, у каждого человека это будет как-то по-своему. Вот то, что это будет интересно, это точно, потому что открывать в себе вот эти грани, да, свои, а в чем, что у меня Лучше получается. Там просто специально такие вопросы заданы, да, когда человек на них отвечает, это уже становится понятно, а в чем у меня предрасположенность, в чем мои способности, а какие у меня есть навыки, а где это мне может пригодиться. В общем, ну это, это конечно, очень интересный процесс. Вот это я вам обещаю прям. Но вот смотрите, профессии я, по большому счету, не изменила. Я осталась преподавателем академии куратором курсов, изучала да, психологию, эзотерику, ну вот это все и предназначение, то есть эти все темы, в общем, они мне были интересны, и я их также изучала, но очень интересный момент в том, что я стала больше проявляться. Вот даже то, что я сейчас даю вот такое интервью и спокойно разговариваю, но несколько лет назад для меня было просто нереально, я вам точно говорю, потому что для меня выступать публично это один из самых моих больших был страхов и препятствий для того, чтобы проявлять и реализовывать свое предназначение. Вот такой очень результат и я понимаю, насколько меня это радует, то, что я вот сейчас говорю о том, что мне интересно, о том, что интересует людей и что я им могу помочь. Почему я стала куратором да, этого курса? Потому что мне очень хочется, чтобы люди тоже получили такой результат, чтобы они тоже э, нашли какое-то внутреннее понимание, вот это внутреннее спокойствие, свой путь или подкорректировали его, да, чтобы они тоже э, вот, э, получили этот огромный ресурс, который дает понимание своих вот этих предназначений и реализации его. И еще, вот сейчас, сейчас говорю, у меня даже мурашки, и еще вот это понимание, что это не конечный путь, это не конкретная профессия, это... Образ жизни, я бы даже так сказала, если мы будем упираться только в должность или в конкретную деятельность, мы будем, ну я бы даже так сказала, обеднять себя, потому что реализация всех предназначений, она удивительно, удивительным образом нас обогащает со всех сторон. Вот, поэтому вот такой, наверное, я бы дала совет, то есть не ищите конкретную должность. Вот. Думая, что это предназначение.